Привет! Сегодня мы сделаем вторую серию видео о зарядных станциях производства компании Auto Enterprise. В первом видео мы рассмотрели недорогую и компактную зарядную станцию для домашнего использования под названием Single. Сегодня мы рассмотрим также компактную и относительно недорогую зарядную станцию, но разработанную уже для коммерческого использования под названием i-Station. Само название появилось потому, что зарядная станция вместе с пьедесталом напоминает английскую литеру i. i-Station это зарядная станция переменного тока, а значит ее можно установить в тех местах, где невозможна установка скоростных зарядок. Пользовать ее удобнее всего, если у вас есть возможность оставить свой электромобиль на зарядной станции на ночь, а утром собрать его полностью заряженным. Этот фактор и определил главных клиентов, которые покупают I Station. Это гостиницы. Такую зарядную станцию вы можете увидеть рядом с гостиницами во многих курортных городах. Например, в пригородах Одессы, в Буковеле рядом с гостиницами. И даже у нас в Харькове рядом с самой роскошной гостиницей города стоит iStation. И это не совпадение, просто установка такой зарядной станции дает целый ряд преимуществ для владельцев гостиниц. Сейчас электромобилей с каждым годом становится все больше. Также развивается и инфраструктура для них. И если раньше на электромобиле можно было ездить только по городу, то теперь можно путешествовать по всей стране. Само собой, путешествуя на электромобиле, люди строят свой маршрут так, чтобы у них был доступ к зарядным станциям. Кто-то заряжает свой автомобиль в дороге на скоростных зарядках, но их пока что достаточно мало, да и зарядка на них также занимает время. Потому большинство путешественников ищут гостиницу с обычной зарядной станцией переменного тока, чтобы переночевать и заодно зарядить свой электромобиль. Таким образом мы получаем целых три преимущества для владельцев гостиниц. Во-первых, это магнит по привлечению клиентов с электромобилями. Ведь они отдадут предпочтение именно той гостинице, у которой есть зарядная станция. А количество электромобилей с каждым годом растет а значит будет расти спрос и на зарядные станции. Второе преимущество для владельцев гостиниц – это экономия на рекламе. Все зарядные станции отображаются в приложении Auto Enterprise. И в этом приложении можно установить фильтр, чтобы на карте отобразились все гостиницы, у которых есть зарядные станции. Таким образом, для владельцев электромобилей упрощается поиск подходящей гостиницы, а владельцы гостиниц получают бесплатный агрегатор, по привлечению клиентов. И третье преимущество это то, что зарядная станция окупает себя плюс-минус за год и дальше начинает приносить чистый пассивный доход. Еще одним плюсом является то, что Auto Enterprise может изготовить зарядную станцию с личным брендом заказчика. Теперь, я думаю, вы понимаете, почему эти зарядные станции так популярны среди гостиниц, ведь это, по факту, готовый инструмент по привлечению клиентов с электромобилями и по получению дополнительного заработка. Вторая группа людей – это люди, которые только начинают свой бизнес с зарядными станциями. Само собой, в самом начале у многих людей есть большое количество сомнений, насколько это выгодно, стоит ли вообще этим заниматься. И потому многие, не желая рисковать деньгами, предпочитают стартовать именно с iStation. Поскольку данная станция вместе с установкой обходится в плюс-минус 2000 евро в зависимости от места. И окупает себя, опять же в зависимости от места, от 4 месяцев до 2 лет. Еще одной хорошей новостью для начинающих бизнесменов является то, что iStation можно взять в рассрочку, оплатив при покупке всего 50%, а вторые 50% оплатить в течение года уже с тех доходов, которые приносит станция. Саму станцию можно установить на стене с помощью специального крепления или установить на полтораметровый пьедестал из 3-миллиметровой антикорзиной стали. Такой пьедестал крепится к бетонной подушке. И прямо внутри него протягивается силовой кабель. И сам пьедестал специально делается с повышенной прочностью, чтобы выдержать небольшой удар автомобиля. Например, если кто-то плохо паркуется. Бывало немало случаев, когда зарядная станция iStation быстро себя окупала, ее снимали и устанавливали на это место Wall Station, которая более мощная и имеет большее количество коннекторов. Но при этом пьедестал для установки универсальный для этих двух станций. А iStation устанавливали в другом месте, чтобы также разведать его потенциал. Теперь немного поговорим о характеристиках. iStation это зарядная станция с двумя коннекторами. В базовой комплектации это Type 1 и Type 2. То есть с помощью нее можно заряжать автомобили как европейского, так и американского рынка. Также при заказе вы можете добавить еще один коннектор. Например, под разъемы автомобилей китайского рынка. Или заказать два коннектора Type 1 или Type 2. Кабель на этой станции длиной от 6,5 метров и закреплен с помощью системы тросов и противовесов. А значит вам не придется тащить его по земле и он сам вернется в исходное положение. Как уже было сказано ранее, iStation Station – это зарядная станция переменного тока. Она не выделяет тепла при работе, потому инженеры компании Auto Enterprise разработали ее полностью герметичной. Она защищена от проникновения снега, дождя, грязи и пыли. Станция стабильно работает в любых климатических условиях от минус 50 до плюс 50 по Цельсию. Корпус станции сделан противоударным и с антикоррозийным покрытием. Сама станция получила сертификат СЕ, то есть она полностью соответствует европейским требованиям безопасности. Корпус, силовой кабель и коннектор полностью герметичны, а значит вы можете ставить машину на зарядку даже под проливным дождем и не бояться, что вас ударят током. Она полностью безопасна для людей и животных, не создает вредных излучений и помехи для разных приборов. Потому такую зарядную станцию можно установить в любой удобной точке города. iStation это идеальный способ начать свой бизнес с зарядными станциями. Более подробную информацию вы можете найти на нашем сайте, ссылки будут в описании. Надеюсь, данная информация была вам полезной. Благодарю за внимание. Увидимся в следующих видео.